Всем привет, ребята! С вами снова Шепчик в Деле. Сейчас я вам хотел бы рассказать про новую интересную монетку. Ну как, относительно новая, там 9 числа она вышла. Touch называется. В общем, чисто для интереса можно немного покрутить, там денек другой, чтоб лежало. Скажем так, на долгосрок. По ней пока гарантировать ничего не буду, не знаю, как она там на биржу попадет и тому подобное. В общем, у них есть пул вот пул с 1,7 килохэша примерно миллион восемьсот тысяч монет будет кошелек скачиваем просто по ссылочке там все просто скачали установили и все зашли на сайт на этот как на пул быстренько все настроили и начали манить поэтому монете как бы все но вот более интересная как для меня монета называется эзерсор so social network если я правильно вообще прочел короче хрен с ним блин на этом алгоритме и работает то есть дагер хашемота, блин заходим на сайт нажимаем join esn здесь скачиваем кошелек там кошелек конечно не классный, хорошо сделали и потом нажимаем типа на полы выбирать блин, какой нам пол ближе удобнее не знаю я сижу на вот этом пуле вот на первом тут как бы людей побольше ну и быстренько все добывается но ну, здесь она в таких количествах маниться не будет так что не знаю 60 мегахеш примерно монет 20 все таки будет ну мне кажется в этой монеты больше перспектив и она скоро появится на бирже должна скоро уже появиться так что можно немного накрутить. И будет как бы, тоже небольшой запас. Так как все у нас остальное проседает в жопе. Так что выкручиваемся на этих вот всяких интересных монетах. В общем, ребята, как обычно, давайте с вас подписочка на канал. Ставим под видеосиком лайки. И я потом скину еще несколько интересных монет. Так что давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.